Это жены мобилизованных, 121 полк, 2 батальон. Сейчас на данный момент мы не знаем уже 4 месяца, где находятся наши музыки. 24 февраля они были включены в личный состав воинской части города Камсамо 08801, из которой благополучно отбыли в неизвестном направлении. На данный момент мы не знаем. ни выплат, никаких уполнительных. По нашей информации, 6 числа, 6 июня должны были их вернуть в эту часть. Они сюда не доехали. Из их полка, 121-го полка, доехала только одна четвертая рота. Где находятся остальные роты, нам отказывается в воинской части сообщать. Мы обращались по всем инстанциям, мы звонили всем. Везде нам не дают никакой информации. Где наши мужья? Вот так нас мобилизовали, наших мужей, с работы, зарпали Ничего, ни единого дня не были дома. Мы не знаем, что сейчас с ними происходит. Живые они, не живые. Нам на это никто не может дать ответ. Как так получается? 200 человек это что, иголка в стобе сена? Ответьте нам ну, кто, кто не Куда, не куда не нам не можно обратиться? Половина инвалидов, Нет, нет. комиссии не было. Не присядь, не, ничего. присяги не, не, не, а, не, не было. А, а, ничего не было. Буквально ничего не было. До Путина что ли? Напомню, написать, половина, из них, половина из них шли явно в нездоровом состоянии. Это никого не интересовало. Так и по сей не интересует. Куда могли пропасть люди на территории ДНР? Скажите мне, пожалуйста, выехали с одного места и не доехали. 200 человек военнослужащих.